Come on everybody, clap your hands Now you're looking good I gotta sing my song It won't take long It gone to the crease And I can't Он не любит тебя не С тобой отдам все на свете, девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости, разговоры мне эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. Было много обид и обломов, доставало житья и бытие. Но без всяких бескрасных дипломов Занял место я в общем своя. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили Да и не сходят, это даже веселей Но девочки всегда во мне чего-то находили Не знаю, что у в ней Я не красавчик Девочки всегда во мне чего-то находили, Не знаю, что она девочка в Там, где клён шумит, Над речной волной, Говорили,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 Ученый не поэт, кто подкорил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Бу! ра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 Девушка пьяна Уже катарый день По уши влюблено Чужие прелесты Зеленая волна Накрыла ей тень Размыла поцелуи Чтоб помнить челюсти, Кого-то ждет вокзал А девушка созрела Поднят ворон, пуст карман Он не молод и вечно пьян Он на взводе, не подходи Он уходит всегда один, но зато Ручей Я глядав в векно Смерека, а в хатині є дівчина, та до неї так далеко. Ой, Смереку, расскажи мені, Смереку, чьо оно так далеко, чарівна моя Смереку? Это талая вода Напоминает мне всегда Что случилось с той весной Когда встретились с тобой Эта громкая капель Напоминает тот апрель были A song for the broken-hearted.